о аналах Егора Крида и один в целом рэпера Фараон. Самым же популярным исполнителем в России по версии YouTube стал Егор Крид. На втором месте расположился ЛДЖ, а на третьем – дуэт «Время и стекло». Также там упоминаются Ольга Бузова, Ленинград и другие. Рейтинг постоянно обновляется, в списке можно проследить за ростом и падением популярности. Кроме того, с помощью списка удобно смотреть, кто сейчас популярен и следить за музыкальной культурой в любой стране. Диана Шилова, Ольга Мажирина, Универньюс.